Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллеги адвокатов». Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике, делюсь своим мнением относительно происходящих событий. И сегодня о том, как обезопасить себя при приобретении объекта недвижимости, будь то квартира, дом или земельный участок, что нужно проверить, чтобы подстраховаться перед сделкой. Ну и также все сказанное в большей части относимо и к другим сделкам на приобретение авто и маломерных судов и другого дорогостоящего оборудования. Сфера недвижимости – одна из самых уязвимых с точки зрения мошеннических схем и различных афер. По некоторым опубликованным данным, около 50% сделок на вторичном рынке могут совершать черные риэлторы, а незаконный оборот в этой сфере достигает 300 миллиардов рублей в год. По оценкам специалистов последние пять лет число преступлений в сфере недвижимости совершаемых за год выросло более чем на 18 Причем речь идет не только о выявленных случаях, о а значительном числе правонарушений становится известно спустя годы. Одна и та же квартира, с которой изначально совершили сделку, например с нарушением прав кого-либо из собственников, может перепродаваться по несколько раз. К моменту обнаружения проблемы, жертвами преступной схемы становятся ничего не подозревающие добросовестные приобретатели. Большая часть преступлений с недвижимостью совершается на вторичном рынке при сделках в простой письменной форме. Как правило, в этом случае стороны договора – люди, не обладающие юридическими знаниями, поэтому их легко ввести в заблуждение. Например, мошенник может вместо договора ренты представить на подпись договор дарения квартиры. Либо мошенник может убедить наивного собственника, что договор купли-продажи его недвижимости при оформлении денежного займа – это просто страховка. На самом деле заключение такого договора – это прямой путь к потере крыши над головой. Очень сложно будет доказать в суде, что Человека обманули и он не планировал отдавать кому-то свои квадратные метры. Другой вариант обмана собственника недвижимости основан на непонимании пределов ответственности участников сделки. Необходимо осознавать, что риэлтор – это нанимаемый специалист по коммерческим вопросам, будь то оценка рынка, подбор выгодного варианта жилья, торги. При этом риэлтор не несет ответственности за собственника или приобретателя жилья. Сотрудником ФЦ, принимающий документы на регистрацию перехода права собственности, также не несет ответственности за правильно совершаемой сделки. Обобщая сказанное, основные виды мошеннических схем недвижимости связаны с заключением ничтожных сделок продажей одного объекта недвижимости нескольким покупателям. Предоставление для продажи имущества с фальшивыми судебными документами и завещаниями. Все эти схемы, как правило, сопряжены с использованием поддельных документов, доверенностей, документов о праве собственности на квартиру, паспортов. Сегодня, как правило, риэлторские компании заявляют о проверке юридической чистоты сделки. Однако даже если сделка осуществляется через риэлторскую компанию, Будет совсем не лишним самостоятельно проверить предстоящую сделку. Если же сделка осуществляется самостоятельно, то такая проверка будет просто необходима. Алгоритм проверки состоит из следующих трех этапов. В первую очередь нужно понимать природу сделки, которая совершается. Например, нельзя соглашаться на подписание договора купли-продажи в обеспечении займа. Затем необходимо проверить наличие у продавца Прав собственности на отчуждаемое имущество. И в завершении необходимо проверить, в каком финансовом положении находится продавец. Это поможет избежать потенциальных проблем, например, в случае, если продавца признают банкротом, сделку оспорят, а купленное имущество заберут или заставят за него доплатить. Относительно первого пункта алгоритма. При наличии сомнений лучше обратиться к юристу. В формате YouTube невозможно оговорить все нюансы и формы договора. О последующих этапах проверки и о том, где можно найти информацию о продавце и отчуждаемом объекте, я подробнее расскажу далее. Итак, для проверки прав собственности продавца на отчуждаемое имущество, для начала необходимо убедиться в том, что. Он действительно является тем, кем представляется. Для этого попросите у продавца копию его паспорта. Первый разворот сведения о регистрации по месту жительства. Не все согласятся передать копию паспорта. И наверное не безосновательно. Но в таком случае можно воспользоваться сведениями проекта договора при его наличии или попросить продавца сообщить паспортные данные, серию, номер паспорта, кем и когда выдан. Адрес регистрации по месту жительства. После получения необходимых сведений бесплатно на сайте МВД России через соответствующий портал можно выполнить элементарную проверку по списку недействительных паспортов. Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, а именно верификация связки фамилия, имя, отчество, день рождения, номер паспорта и дата его выдачи, к сожалению, возможно лишь на платных ресурсах. Дабы не быть обвиненным в рекламе, Google в помощь. Понятно, что в случае, если по данным на сайте МВД России паспорт недействителен или при более глубокой проверке установлены несоответствия, вряд ли стоит заключать с таким продавцом сделку. Информацию про объект недвижимости, его владельцах, данные об обременении, это может быть арест, ипотека, можно получить в Росреестре. Для этого необходимо знать адрес и кадастровый номер объекта недвижимости. При покупке недвижимости закажите выписку с Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и выписку о переходе прав собственности на объект. Посмотрите, как и когда недвижимость досталась нынешнему владельцу. Например, если квартира досталась человеку в наследство месяц назад, а он уже ее продает – это повод задуматься. Возможно, продавец хочет избавиться от недвижимости побыстрее, пока не появились другие наследники. Убедиться в том, что движимое имущество не находится в залоге, можно обратившись к реестру уведомления о залоге движимого имущества. Для получения сведений нужно знать фамилию, имя, отчество и данные об имуществе. Это может быть вин автомобиля или номеры и дата выпуска облигаций и подобное. Как только с банком заключается договор залога на движимое имущество, автомобиль, драгоценности, товары в обороте, предметы искусства, информация об этом вносится в реестр уведомления о залоге движимого имущества. Разумеется, продавать зал заложенное имущество незаконно, но находятся умельцы, которые так делают. Потом приходит банк и пытается отобрать имущество у добросовестных покупателей. На сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить исполнительные производства в отношении продавца. Для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения соответственно, продавца. Исполнительное производство – это процесс, когда судебные приставы взыскивают долг с человека или компании. На сайте Федеральной службы судебных приставов есть информация обо всех возбужденных и оконченных исполнительных производствах. Там же можно узнать сумму задолженности, разумеется, если у человека несколько крупных долгов, заключать с ним сделку рискованно. Закон о банкротстве говорит, что если вы заключаете сделку, зная о плохом финансовом положении продавца, вы должны быть готовы к возможным последствиям – сделку оспорят, имущество заберут. Поэтому до сделки спросите у продавца, есть ли у него долги и проблемы с кредиторами. Письмо, в котором вы интересуетесь. Нет ли у продавца долгов – пошлите по почте, обычной или электронной. Сделайте скриншот или сохраните платежку от Почты России. При необходимости факт того, что вы заранее поинтересовались финансовым положением продавца, поможет вам в суде. С точки зрения суда вы будете добросовестным покупателем, проявившим должную осмотрительность. В целях проверки не будет лишним убедиться в отсутствии Гражданских, уголовных и банкротных дел в отношении продавца в производстве судов. Для этого необходимы сведения об адресе регистрации и адресе места фактического жительства продавца. Ну и конечно его фамилия имя, отчество. Районные суды по месту регистрации будут рассматривать дела в отношении продавца в общем случае. При рассмотрении дела взыскания задолженности по кредиту скорее всего дело будет рассматриваться по месту нахождения банка. Опять же, скорее всего, районный суд в этом случае будет соответствовать месту фактического проживания человека. Если город крупный и поделен на районы, не будет лишним проверить наличие дела в отношении продавца по всем районам. В картотеке арбитражных дел можно проверить наличие или отсутствие проверяемого физического лица дела банкротства. В отношении индивидуального предпринимателя, кроме Дело о банкротстве можно увидеть все арбитражные разбирательства и вынесенные по ним решения. Любое возбужденное дело – это повод задуматься о перспективах сделки. В Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве хранится информация обо всех делах о банкротстве. Для получения сведений достаточно знать ИНН или фамилию имя отчества. Кроме того, по закону за 15 дней до банкротства физлица и индивидуальные предприниматели должны опубликовать информацию о том, что они собираются банкротиться. Данная информация аккумулируется на сайте Федерального ресурса. Поэтому после проверки баз данных арбитражных судов и Единого Федерального реестра сведения о банкротстве нужно узнать, не собирается ли человек или индивидуальный предприниматель подавать на банкротство. Для этого достаточно фамилии, имени, отчества продавца. В случае, если вы приобретаете автомобиль, на сайте ГИБДД России можно узнать информацию обо всем, что происходит с машиной, которую вы собираетесь покупать. Не находится ли автомобиль в розыске? В каких дорожно-транспортных происшествиях участвовал? Кто был собственниками? Какие штрафы получал водитель? Для этого необходимо знать серию номер водительского удостоверения, серию номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ВИН номер автомобиля, Аналогичную информацию легко получить и во многих других сервисах, но на сайте ГИБДД есть безусловное преимущество – он бесплатный. В поисковиках и социальных сетях можно поискать компромат на продавца. Цифровой след скажет про человека очень многое. Юристы, ведущие дела с банками и кредитными организациями, используют обычные поисковики, чтобы проверить благонадежность клиента. Иногда просто пробив фамилию имя и отчество человека, в Google можно узнать много неожиданного. Скажем, найти занятную подборку на сайте компромат.ру или отзывы, не связывайтесь с ним – это мошенник. С такими персонажами вряд ли стоит заключать сделки о приобретении имущества. Указанные видеосервисы не взаимозаменяемы Пользоваться нужно всеми сразу и комплексно, а не каким-то одним. Причем иметь в виду, что полученные сведения с течением времени могут потерять свою актуальность. Например, после получения вами сведений, потенциальный продавец оформил кредит в банке, заложив в обеспечение свое имущество. Думаю, лучше перед сделкой потратить пару часов, чем потом годами участвовать в судебных заседаниях. Проверку лучше проводить непосредственно перед сделкой. После того, как вы проверили продавца, Сделайте скриншоты с каждого сайта. Включите отображение даты времени, когда были сделаны скриншоты. Это также поможет Вам доказать свою добросовестность в случае судебного разбирательства. Покупателю выгодна оплата по сделке безналичным платежом. Расписку легко оспорить, а перевод со счета на счет оспорить невозможно. Однако, с другой стороны, продавцу выгодна оплата наличными. Почему я рассказывал в видео о том, как обезопасить свое имущество при банкротстве. Если продавец настаивает на наличке, снимите нужную сумму за несколько дней до сделки, а лучше в день сделки. Важно при этом снять с банковского счета именно столько, сколько вы должны отдать. Разумеется, выписку из банка нужно сохранить. Перед заключением договора желательно выполнить оценку имущества у специалиста. Если продавец предлагает цену существенно ниже рыночной, его добросовестность вызывает сомнения. Согласен, что обидно отказываться от выгодного варианта, но негативные последствия будут значительно большими, если в последующем придется бегать по судам и доказывать свою добросовестность. Подтверждать то, что вы ничего не знали о проблемах продавца и надеяться на благосклонность суда. Ну и в завершение. После заключения сделки купли-продажи скачайте приложение Почта России и зарегистрируйтесь в нем. Многие люди узнают о том, что сделка оспорена уже на стадии исполнения решения суда. Это происходит из-за того, что люди не всегда живут там, где прописаны, или по каким-то причинам не получают почту. В итоге суд о признании сделки недействительной, взыскание денег или имущества проходит без их участия. Регистрация в приложении Почты России позволяет снизить риски рассмотрения дела при его возбуждении без вашего участия. Аналогичная ситуация с госуслугами. После того, как заключили крупную сделку, обязательно авторизуйтесь на портале госуслуг. Включите функции «Получать госпочту» и «Автодобавление отправлений по номеру телефона и адресу». Так вы сможете отслеживать, кто присылает вам письма. Увидели письмо из суда? Срочно узнайте, в чем дело. Ссылки на все сервисы приведены в текстовом варианте данного видео на сайте филиала «Дики» или на канале Яндекс «Яндекс.Дзен». Пишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть вопросы или нужна помощь – обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал «Коллегия адвокатов» и мы ответим на ваши вопросы.